Всем привет, друзья! Вы на канале Guitar Time. И это второе видео из моей рубрики ТОП-5. И сегодняшний ТОП будет посвящен группе B2, а именно ТОП-5 песен группы B2 под гитару. Я подобрал для этого ТОПа 5 своих самых любимых песен группы B2. Но когда пришло время расставлять их с пятого по первое место, это было мне очень трудно, потому что мне все они очень нравятся. В итоге я решил поступить по-другому. Я просто э, внес в Яндекс все названия этих песен и расставлял их по популярности запросов за прошлый месяц. И вот что у меня получилось. Смотрим. Воздух искривит и просто поверит. Лопнет, как мыльный пузырь Самый страшный кошмар Вспыхнет в груди Но не согреет Сердце оставит пустым Янтарный пожар Скользкие улицы на марке целуются Подмятые крылья несчастной любви Минуты отмечены случайными встречными Но никто не ответит, что ждет впереди большие города пустые поезда не перегонет нам все начинать сначала холодная война и время как вода он не сошел с ума, Ничего не знала, полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет. Авела, откроется потом Мой рок-н-ролл Это не цель И даже не средство Не новое, а заново Один и об одном Дорога – мой дом И для любви Это не место Прольются все слова, как дождь И там, где ты меня не ждешь Ночные ветры принесут тебе прохладу На наших лицах без ответа Лишь только от блески рассвета того Где ты меня не ждешь Как грустно и очень обычно все вышло Ушла от меня и в ночь теперь слезно кричу Мне просто обидно шаги и одиночество слышать И страшно подумать, вряд ли я жизнь доживу Варвара Варвара Варвара Да-да. Говорил когда-то и туман Глотал мои слова и превращал их в воду И все одна. За продолжение пути оставлю позади Свою беспечную свободу Не потерять бы серебре ее одну заветную. Ну что ж, друзья, вот такое вот видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что таких видео я буду выпускать еще очень много. А так, до скорых встреч, пока, скоро увидимся.